Всем привет! Вот мои новые товарищи переехал сейчас из Москвы на ПМЖ в деревню и вот сразу завел вьетнамцев. Почему вьетнамцев? Потому что сами видите, вон у них уголок, который, который они ходят. и все, и больше они нигде не гадят, кушают. Немного У меня даже они не доедают Грубо говоря, 5-литровое ведро Два раза в день На троих Это вот у меня Ксюша Собчак И Марфушенко Душенко Вот я сейчас переделываю сарай свой Под поросят Хочу еще парочку самочек взять для развода посмотрим какие у меня пойдут самые большие будут и будем из них на племя оставлять а каких скушаем да вот у меня морфушенька душенька она почему морфуши и душенька потому что она самая единственная кто дает почесать ей бачок когда кушает правда Сейчас она навряд ли даст почесать. Марфуша, Марфуша, Марфуш, иди, иди, иди, иди, девочка, иди, иди. Ну иди, иди, иди, иди, почешу за ушком, иди почешу, ну иди, не бойся, не бойся. Ну а яблоко у нас Ксюша Собчак, ну немножко пшугливое и визгливая. Ну, поэтому и Ксюша. Вот осталось тут три курицы. Вот я сейчас клетки вот эти переделываю, загоны. Кур по осени, точнее не по осени, а где-то в декабре или в ноябре залезла то ли леса, то ли хорек. Покрабсало мне 6 пужей петуха, остались вот только эти трое. И все, и с этого момента они перестали снестись. Ну, скорее всего, пойдут на мясо. Возьму э, несушек бра Ломан Браун, скорее всего, или Хайсек браун рыжих. Потому что это самые яйца несущие породы точнее ну, два на два года их, они прям как пулеметной очередью несут, в принципе ей всегда хватает, петуха не знаю буду брать, не буду брать, петух в принципе как таковой не нужен, единственное что при петухе эти породы менее агрессивны между собой. То есть, если петуха нету, то какая-нибудь курица становится петухом. То есть, всех подбивает под себя и начинает это главенствовать, обижать. Находит курицу какую-нибудь, которую забивает, блин, и все. А петух, в принципе, не дает им этого делать он там всем по шиям настучает, настучит, и у них будет все нормально. Но это с ломан браунами в основном, потому что вот эти доминанты, две штучки, и хайсек браун вот у меня. Они, в принципе, какие спокойные. Ну, а вот почему вьетнамцев. Во-первых, они у меня... Тихие и спокойные. Я их не слышу, кормлю два раза в день. Пою. Вон он поел ведерочка. И все. Они у меня сами по себе. Я сам по себе. Никакого шума, ничего. Даже я вот сейчас вот делаю второй загончик побольше с выходом на улицу. И в принципе они не шумят не, не галдят ничего О, тут у меня еще один зверь лютый есть слонопотам кусачий то есть грызун слонопотамный вот он грызь найда Иди отсюда, иди, иди, иди. А потом тебе купаться надо, я тебя только искупал. Все, иди, иди. Иди отсюда, иди. И вот у меня Казанова. Я его отсадил. Казанович, Казанович. Он кушает тоже. Я его отсадил отделок. они вместе были. Так он, давай на них прыгать. Им два месяца. Но ну, сейчас уже с копейками Два с половиной где-то Злючий ну, Там вот пластиковая сетка Я когда ему сюда пытался Опилок притащить Он эту пластиковую сетку Прошиб насквозь И перебежал в соседний Короче вот сюда вот Перебежал блин, и спрятался там блин И чтобы загнать мне его обратно этот это вот он пошебуршил. Короче, весело было с ним. Не то что вот этих открыл, выпустил, они сами забежали. И все, и закрыл. Взял он тес и тесом еще обшил, потому что у меня сарайчик. Утепленный, но дощатый. И вот после уток и особенно почему-то индюков у меня пол немножко здесь у нас 25 пятки быстренько сгнил в одном месте пришлось полы усиливать тесом и короче вот такие пироги ну, что еще можно рассказать этих поросятов я взял думал еще взять кормалов но тут был королевский кармал, но у меня была до этого как как же а Меркель у меня была кармалка здоровенная баба для нее разобрать столб, столб выкопать блины выбить столб ничего не составляла она правда была большая по сравнению с вьетнамцами она была огромная за 100 с лишним килограмм но очень-очень копало. У меня, где они были,